Наша организация находится в осаде двух хищников. SCP-096 или Скромник – почти идеальная машина для убийства. Если вы увидите его лицо, он покончит с вами независимо от препятствий на своем пути. SCP-682 или Неуязвимая рептилия – ящерица-социопат с глубоким презрением к человеческой жизни. После инцидента с 053 и его успешного похищения, 682 вернулся к своей стандартной форме, но он не менее смертоносен. Мы испробовали все, чтобы избавиться от 682. Яды, нервно-паралитические вещества, взрывчатка, кислота, называйте как хотите. Он всегда возрождается. Скромник и рептилия, идеальная пара друг для друга, неудержимая сила и непреклонный объект. Сегодня мы выставим их друг против друга. 682 внутри ограждения. Повторяю, 682 внутри ограждения. Снимите мешок. Какой необычный экземпляр. Зачем прятать лицо? Ты боишься меня. Что говорят нам датчики давления? 096 привык сразу одолевать свою жертву. Такой противник, как 682, заставит его скорректировать стратегию, он даже способен на это. Уже три признака. Это не должно быть возможно. Если только, думаю, у нас есть победитель. Значит, все это время скромник был ответом: Показания не врут. Полный отказ органов. Я бы сказала, что SCP-682 нейтрализован. Верните мешок на 0.96 и отправьте Декласс забирать остатки. Вы слышали ее. Пора действовать. Будь осторожна. Колонии клеток 682 все еще могут быть активны. Выключай. Что ж, не могу сказать, что мы не пытались. Проект Ахиллес полностью провалился. Состояние SCP-096 не изменилось, а 682 регенерирует, пока мы говорим. Хм, почему 096 не пытался преследовать 682? Он разрушает внешнее пространство, а разве не должен скромник уже пытаться вырваться из его Q? Это единственный неожиданный результат. После их встречи 096 впал в подавленное депрессивное состояние. Показатели давления показывают, что он раскачивается взад и вперед в своем корпусе. Мы слышим, как он хнычет про себя. Ничего вразумительного, но он звучит расстроенно, почти печально. Раньше у него не было проблем с убийствами. Это только первый раунд. Я надеюсь, вы оба найдете другой способ. Но сэ... Перспектива устранения одной из этих угроз слишком ценна, чтобы ее упустить. Неясно, смогут ли они покалечить друг друга. Вы уверены, что у нас будет победитель? Я плачу вам за решение проблем, а не за жалобы на них. Разберитесь с этим. Ясно, что начальство не хочет нас слушать. Мы будем просто бросать друг в друга скафандры, пока не кончится финансирование. Нам нужен свежий взгляд на это. Кто-то вроде. Давай, давай, я уже заплатил тебе. Дай мне мой чокобар. Ты серьезно? Еще как серьезно. Может, тебе нужно перестать смотреть на это как ученый и начать смотреть на это как полевой агент? Он ни за что не сможет помочь. Он просто хочет все перестрелять. Эй, Карсон, ты не против помочь нам кое с чем, приятель? О, проект Ахиллес, я думал, ты никогда не спросишь, у меня как раз есть то, что нужно. И что это будет? Ну, ты знаешь, как 096 подавлен. Мы просто должны его немного улучшить. И ни в коем случае. Усовершенствование SCP-212 всегда случайный. А что, если это сделает 096 умнее? Вы слышали, босса? Все, что даст ему преимущество перед рептилией, стоит риска. Так что вперед! А, чувствую, мы пожалеем об этом. У нас нет выборов. 682 эволюционирует, пока мы говорим. Хорошо, второй раунд. 096 против 682. Это должно сработать. Это план агента Карсона. Не удивляйтесь, если мы все умрем. Вывезти 682. Оу, мы дали ему всего час. Он огромный. И посмотрите, как он рвется в куб без принуждения. Ди Классу даже не нужно подвергать его электрошоку. Он ухмыляется, он слышит наши переговоры, мы должны их прекратить. Он знает что-то, чего не знаем мы. Ни за что, с каждой секунды ожидания он становится только сильнее. Похоже, кому-то сделали макияж, какая пустая отрата сил. Меня не победить, ни человеку, ни монстру, ни военной машине. Борьба только срочит твой конец. Давай 096. Сделай шаг. Доверься своим глазам, и они тебя обманут. Что 682 имеет в виду? Он разработал маскировку? Думаю, да. Было бы умно лишить 096 зрения. Верно. 096 обладает психовизором, что-то вроде термокамеры. Именно. А 682 излучает гнев. Он там как открытый огонь. Мы потеряли 682. Он мертв? Нет, мы просто потеряли связь, как 682 исчез. Я безграничен. Меня невозможно сдержать. Похоже, у нас есть победитель. Подожди, посмотри на датчики давления. Вес 0.96 растет экспоненциально. 6.82 вернулся, остановите бой. Похоже, 6.82 съел скромника. SCP-096 пока что слеп. Дай мне запись из камеры, посмотрим, как изменился 6.82. Подожди, Молли. Вот и запись. Допуск получен. 0.96 у Камера все еще представляет угрозу. Но выруби канал. Нет, нет. Кто-нибудь еще видел? Все, кто скомпрометирован, изолируйтесь пока. О, боже. Все в порядке? Все в порядке. Просто меня, смотри.